Наградили э, Замида Чалаева серебряным крестом. Чалаев Замид Алиевич награждается почетным знаком полка нашего серебряный крест. И они не ставили их ни во что, как бы показывая вот это свое презрение. Вы можете там кем угодно себя называть. Для нас вы наши лакей Удивительно просто положение, положение вот этих вот рабов, этих прислужников.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 Так, из Украины э, пришла еще очередная новость о том, как какой-то полк, не знаю, как он называется, со стороны России, который его на стороне России, они наградили э, Замида Чалаева Серебряным Крестом. Чалаев Замид Левич награждается почетным знаком полка нашего Серебряный Крест. Новость на самом деле... Абсолютно такая обычная, ничего, мы, мы привыкли к тому, что а, кадыровцы награждают крестами. Но здесь я хотел бы обратить ваше внимание на, на другое сегодня, так, посмотрев это видео, я подумал об этом: это насколько все-таки их не уважают в этих же рядах, а, что дарят им кресты, вешают им, да, эти ордена. Вот, а, допустим, в дипломатии, когда, скажем, у кого-нибудь там, короля Сауди, там, президента Ирана, а, или духовного вот этого, лидера Ирана, если, допустим, их куда-то в какие-то страны приглашают, или они там с государственными визитами их посещают. И вот вы можете себе представить, чтобы их, допустим, награждали бы крестами. Нет, на моей памяти вообще нет ничего подобного, потому что это очень важный такой дипломатический момент. Эти все... Все вот эти нюансы, они э, уточняются, выверяются, чтобы ни в коем случае никак не оскорбить этого гостя, высокого гостя. И поэтому э, таким лидером, представителям этих стран, которые считаются исламскими, неважно какие у нас там внутренние разногласия шииты и не шииты, для... Для них, допустим, для России, для Китая, для Соединенных Штатов Америки, они все являются исламскими странами, мусульманскими. И из уважения к ним ни в коем случае никогда им не повесят крест, потому что это оскорбит их. Более того, уточняются даже такие моменты, как дресс-код, не пожать руку, допустим, чтобы женщина не жала им руку. То есть эти все моменты там, уточняются, чтобы ни в коем случае их никак не оскорбить. Чтобы не получился какой-то казус вот. на таком мероприятии. А вот здесь вот, <смех> это насколько их ни во что не ставят, вы понимаете? Они ведь знают прекрасно, что эти себя а, ассоциируют, типа как мусульмане. И они не ставят их ни во что, как бы показывая вот это свое презрение, вы можете там как кем угодно себя называть. Для нас вы наши лакеи, наши вассалы. Нам плевать, что вы там, как вы себя там ассоциируете, и мы будем вам вешать кресты. И вот этот уровень это даже не уровень какого там государственного масштаба, это уровень полк, какой-то там, этот полк, типа типа подарок такой делать награждает. То есть это тот момент, где можно вообще сказать без проблем, нельзя, я не хочу крест, это не, как бы для нас это неприемлемо. Но для него это как раз таки приемлемо. И для него это приемлемо, и те, кто ему вешают, прекрасно знают, что это приемлемо. И плевать они не хотели на все вот эти вот нюансы там, дипломатии и так далее. Поэтому и вешают кресты. Недавно Михалков сделал предложение, очень, кстати, грамотное да, с точки зрения с российской стороны, если на это посмотреть, Михалков сделал очень грамотное предложение. Сказал, что давайте, мол, для наших республик, которые исконно не, не христианские, а проживают мусульмане, но они вот в составе России, не наши граждане, давайте для них сделаем значит, награды государственные, которые у нас исполнены в виде крестов, сделаем их символику, чтобы было, вот допустим, награда «Орден мужества» в виде креста. Давайте сделаем так, чтобы Орден Мужества имел два разных вида. Вид, значит, креста и вид какой-то исламской символики. Да? А, ну, я, я не знаю, он это сказал, и дальше вроде бы нигде я больше не слышал, чтобы это, это обсуждалось, но предложение само по себе было очень грамотным. Но его просто проигнорили, по крайней мере, пока мы не видим никаких сподвижек в этой теме, потому что плевать там не хотели на, на то, чтобы не ранить там чьи-то чувства. Хотя для, для того, чтобы представить перед миром, перед там, исламским миром и дать Кадырову вот эту возможность говорить, вот смотрите, там он, знаете, как сильно эта тема бы козырял. Даже для этого им ну, не, не дают вот этой темы. Удивительно просто положение положение вот этих вот рабов, этих прислужников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 в хиджабе, да, в соответствии с а, исламом. Вот это символ ислама. Мужчина, с, у которого борода и под укороченные усы. Это символ ислама. То есть мы у нас нет вот таких символов. Поэтому мне сложно об этом говорить. Несложно сказать. Понимаете, вот крест это явный символ а, христианства. Хоть он, ну ладно, не будем вдаваться как, в, в, в эти моменты.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 Не мусульман, которые, например, могут себе нанести полумесяц, вообще не, никак не, а, не ассоциируя это с исламом. Просто им нравится полумесяц, понимаете, а мусульмане не может просто им нравится крест и носить его, он не может. Чувствуете разницу?